Здравствуйте, в эфире программа Все о здоровье. Меня зовут Юлиана Свидецкая, и сегодня я не одна. Я нахожусь в приятной компании моего гостя. Я пригласила для вас в студию сегодня врача-сексолога с мировым именем самого Чехова Виталия Ивановича. Здравствуйте. Добрый день. Каждый мужчина знает, что такое неудачный конец. Ну, это случается из-за усталости, из-за чрезмерного выпитого спиртного. Ну.. Главное, чтобы не пропустить тот момент, когда это учащается, угу. и что проблема не приобрела к глобальных масштабов. А, потому что, а как вот не пропустить тот самый момент, когда нужно обратиться к врачу? Какой сигнал подает организм мужчины, чтобы он понял, у меня уже что-то работает не так? Вы знаете, ну, импотенция это болезнь. Как любую болезнь, ее можно вылечить. И главное, просто не запустить и довести до такого печального случая. И пока человек жив, вылечить можно все. Угу. Но все-таки я до конца не понимаю, вот нас сейчас смотрят мужчины, и не каждый понимает, есть у меня первые признаки импотенции или пока нет. Как определить? Ну, это достаточно просто определяется. Да. ну если случается проблема в постели, человек не может. Ну, это слабое влечение к женщине, в слабое Эрекция, mm -hmm. когда половой член не достигает эрекции и находится в вялом состоянии. Mm -hmm. Если случается один раз, то здесь нет смысла говорить о какой-то болезни, но если это происходит, скажем, чаще, чем в неделю, раз в неделю или там, два раза в месяц, это уже есть основание для того, чтобы прийти к врачу, провериться и подобрать какое-то средство, которое, слава угу. Богу, хватает. Отлично. А вот я, кстати, еще слышала, что присутствуют какие-то боли при мочеиспускании. Это тоже может явиться сигналом импотенции? Да, конечно. Когда есть воспалительные процессы, угу. то, безусловно, есть болевые ощущения при мочеиспускании. Это тоже может быть симптомом для определения и ее... Да, дорогие да, мужчины, наличие. имейте в виду, если вы прямо сейчас заметили у себя какие-то из тех признаков, которые описывает наш сегодняшний гость, врач, социолог Виталий Иванович Чехов, уже прямо сейчас вы можете набирать тот номер телефона, который вы видите на экране и обращаться за подробной консультацией о своем здоровье. Виталий Иванович, вы начали говорить о препаратах, о том, что они уже имеются на российском медицинском рынке. Вот я знаю. Действует локально, А есть ли такие препараты, которые воздействуют на весь организм мужчины в целом и оздоравливают его не только потенцию, а в целом, а весь организм? Конечно. Такой отдел препаратов называется БАДы, биологические добавки. Эти добавки позволяют, не применяя сильных медицинских препаратов, оздоровить полностью организм и, возможно, какой-то стадии, это даст положительный эффект при импотенции. Угу. Отлично. Я знаю препарат Alphaman, чьим представителем, собственно, Вы и являетесь. Как его принимать? Как он работает? Расскажите подробно. Альфа-мен это один из передовых разработок. Это последняя? Это, это последняя, да. Разработка БАДА последнего поколения. Действие происходит следующим образом, попадает в организм, полезные вещества всасываются сразу, и есть определенные активные добавки, которые способствуют укреплению всего организма и повышению нормализации давления в организме и очищению. Uh -huh. А, Виталий Иванович, а, скажите, как принимать три раза в день? Есть ли какие-то ограничения по возрасту, совместим с алкоголем? Uh -huh. Вот это очень важно понимать. Uh -huh. ну, для начала нужно сказать, что мужчина в России употребляет алкоголь чаще, чем раз в день. Uh -huh. И такие люди уже потенциально uh -huh. считаются заболевшими, потому uh -huh. что э, печень не выдерживает такой нагрузки, все-таки алкоголь это очень сильное, средства и даже относится к числам да. а, вот. И если употреблять данный бат а, хотя бы три раза в неделю, то это позволит снять вот эту нагрузку на печень а, и оздоровить весь организм. Это же просто прекрасно. Дорогие мужчины, не забывайте о том, что если вы наблюдаете у себя уже какие-то привычные признаки эм, деградации вашего организма, если у вас возникает импотенция, нужно звонить прямо сейчас и приобретать Альфа-Мэн, который изменит вашу половую жизнь к лучшему. Виталий Иванович, спасибо вам за то, что были гостем в моей студии сегодня. С вами очень приятно общаться. Спасибо, что позвали меня. Дорогие друзья, звоните и заказывайте Альфа Мэн, и пусть ваша жизнь наладится. Я решила завершить.